здарова youtube ну что продолжаем записывать нашу еженедельную рубрику того как они выигрывают в warzone и сегодня у нас будет не совсем стандартная рубрика это будет дуо я хочу услышать от вас в комментариях нравится вам эта рубрика или нет может быть будем чередовать может быть сделаем как-то еще поинтереснее в общем если вам такой формат именно в дуо в тройках в складах интересен то жду ваши комментарии и да все сборки актуальный которыми я пользуюсь и в принципе мои новости и новости Ирэла будут в телеграм-канале вот здесь вот в описании так что переходим не стесняемся общаемся Ну а мы переходим к самой катке первые ребята которые попались у меня к сожалению видимо один уже отправился в ГУЛАГ второй начинает потихонечку съеживаться и играть более пассивно зачастую такие ситуации происходят когда вы убиваете тиммейта и он такой Из полной агрессии переходит К примеру Немного более пассивно Отлично, у него тиммейт выходит из гулага Скорее всего будет встречаться к нему здесь трупов много очень Возможно он и не Начал скукоживаться а Просто играл довольно-таки Пассивненько Так, перейдем на вот эту камеру А то я что-то теряюсь А то как происходит Ага, так, это его тиммейт Блин, вот они бы на самом деле уже в игре Пофиксили эту шляпу Ага, так, у них есть противник Его... так, Один шот, второй шот Хорошо, первый килл столочка максимально реализована Они бы уже на самом деле пофиксили эту, этот баг Ну или не знаю, это что, фича что ли? Что вы не видите своих тиммейтов Я думаю, что это раздражает Очень большое количество людей И пора уже что-то с этим делать Отлично, так, у первого игрока двухстволочка и эсошка, у второго Харрикейн один килл, у напарника тоже один килл, отлично, начинаю вдвоем пушить крышу, посмотрели на никого нет, так, парнишка не заметил противника на соседней крыше, идут человек в другую сторону, на самом деле у них с другой стороны крыши на соседнем доме был парень, так Буду пытаться предугадывать, что они хотят сделать. Смотрят дорогу. Ну, город за дорогой, вернее. Переходят на среднюю крышу. Хорошо, они двигаются прям максимально сплоченно, Молодцы. Прям рядышком, чтобы так. Хорошо. Была информация о том, что есть ган. Можно заменить пистолет неплохо. И у нас теперь есть боевая винтовка, ппшка, дробовик и боевая винтовка. Или не боевая. это боевая винтовка, да. Это LMS у нас for... Да, это MLS, да. да, это боевая винтовка. Слушайте, ну по ганам у них для начала игры Прям неплохо. Сойдет. Под пиво, даже, наверное, сойдет. Отлично, посмотрели, никого не увидели. Переходит соседнее здание. Так. А вот теперь вот сложность. А вот как записывать рубрику, если вот интуитивно я хочу сказать, что у него напротив него находится и противник. Но на самом деле все не так. Хорошо, я не скажу, что они далеко от центра зоны. Конечно, крепостей у них рядом здесь эм, нету. Я думаю, что в гору они точно не пойдут. Тем более там он вот только что вертолет кто-то выбросил. То есть, ну, скорее всего, крепость точно сейчас захватят что у них там идет перекидка по бабкам хорошо 4 косаря есть блин он упал растерялся деньги на полке тоже не взял так а его напарник тем временем побежал прям в сторону магаза я так понимаю что он хочет что-то почекать так у них есть противник в здании точно есть да Прямо над ними. Хорошо. здесь. действий. На корточках подходят к лестнице. У них начинается какой-то файт. Это не они начали файт. Значит, здесь... Кто-то с кем-то дерется. Так. Небольшим перебежкой выходит. Видит противника. Сразу же... Перекрестно забирают его. Там парень сразу же с дробовика ему просто... С двухстволочки. Объяснил, что он не прав. И и все, тишина и спокойствие два стимулятора есть, взяли, спокойно чили теперь, расслабо так, подлутывают парнишку, слушайте, там 2600, но, в принципе кому-то можно купить один ган так, как здесь уже ждает на улице его ин инстантно разменивает Мы его ставим. тиммейт. Хорошо. Пока действует, слаженно, максимально командно. Блин, реально, да, вот если, если бы видно было, где тиммейт, то было бы значительно проще, но. Да, это, в принципе, так придает свой шарм, какой-то небольшой. Хорошо, они, в принципе, слушайте, на самом деле, очень командно играют. То есть один с пп выбегает, там, если он даже не нокает противника, то он наносит довольно-таки большой урон и парниша с дробовиком с двухстволкой, который сам опа, получает в ухо со снайперки выбегает с дробовиком, сразу же забирает по сути то, ну как минимум одного игрока там если двоих крякнуть, там допустим и нокнуться, то можно и двоих слушайте, а там поменялся сатапчик немного у парня у парнишки так, 56 на 4 слота это прям ну, неплохо на самом деле. Я не до конца понимаю, они все же хотят взять бебку или они хотят купить ган. Потому что тогда была перекидка денег одному из тиммейтов и это скорее всего бебка будет. Да, бебка. Ну, неплохо. По бебке тоже непонятно, типа видно, не видно, типа вообще... О, oh, у файт, извиняюсь Так, перед ними файт я, я точно слышал, что он зажал в чела Так, двухсолка он не выбрасывал И двухсолку забирают. Пропушили, продамажили немножечко И двухсолку забрали сразу же. Хорошо Блин, я вот сейчас понимаю, что на самом деле э -э В спиктейт Моде сейчас огромная проблема Не видно тиммейта Тиммейт не тиммейт, не видно сколько плашек То есть, ну я предполагаю, что у них, скорее всего, уже есть сетчелы, и у них три пластины, все хорошо, но вот, блин, когда вот просто переключаешься на ребят, сидишь, гадаешь, и не видно, что происходит, в принципе, по бэпке, там есть там противники, нет противников, пытаются подлутаться, его тиммейт идет через дорогу, непонятно зачем. Относительно недалеко по левую сторону у них есть противник, который зачистил цитадель. Причем не обычную цитадель, а именно которая под, под замком, на которую нужен ключ, что есть там. Ну, очевидно, там какие-то задры. Так, есть сундук у них звенит. И у них идет разделение на две зоны. Но, скорее всего, на потомскую кожу но закончится где-то вот, вот здесь. Хорошо. Пока я так понимаю, что ребята просто после небольшого файта, в принципе, у них 5 киллов на команду, решили немного поискать денежку, чтобы, ну, возможно, все же имеет смысл купить кому-то ган один. Ну, невозможно, и прям конкретно имеет смысл купить ган хотя бы одному. Только вот если не пойду в сторону с закрытой, то... Ну... Я не, не хочу, типа, нагонять жути, что они сразу проиграют. Но вероятность того, что им там наваляют, крайне, блин, высокая. Так, на один ган у них есть. чем там занимается второй тиммейт. Второй тиммейт занимаются тоже под лутом небольшим. Пытается рассматривать полки. На этих полках всегда остаются какие-то бабки, даже если кто-то... Уже лутал, то вы всегда можете попробовать пробежать, и с большой вероятностью найдете кэш. Так, ну, но одного, прям целых 6к. Пока, конечно, два гана нету, но. Я видел там у одного парниши так 56. По мнению некоторых обзорщиков, это очень плохая штурмовая винтовка. И они, конечно, не знаю, с чего они это взяли, но Вы можете написать свои свое мнение насчет Так 56 именно Скара на пятерках, который в штурмовых винтовках считаете ли вы его плохим ганом так что жду ваши комментарии. комментария ну, парень Так 56 берет себе сразу комплектный молодец на ВЛК у него конечно я не до конца понимаю зачем ему магаз на 40 а не на 60 но ну, почему вернее Зачем-то на 40 сайт это понятно, он там увеличивает боезапас, но разница между 40 и 60, ну по ощущениям в игре, ну не очень большая, что он становится более тяжелым такой, чуть-чуть кажется, но в АДС разницы особо нет. У них в принципе сейчас неплохая позиция, они в центре второй зоны и после схождения вот этой зоны они еще будут в центре зоны, скорее всего. Так что им смысла особо идти отсюда Нет Но я так понимаю, что они ставят метки и обсуждают вариант того, чтобы Сменить свою позицию Конечно, не лучшим образом, потому что им потом обратно, скорее всего, сюда придется идти Либо они будут там прямо на краю сидеть ждать Угу, то есть они решили полтать поезд, поезд пояс, пояс лутан, он это Он понимает это, дает кол тиммейту, что, ну то есть кол информацию тиммейта, что у него но тем временем у них до сих пор 5 киллов. Они прям такая компашка спокойных ребят, которые не особо хотят агрессировать, но если к ним прийти и начать с ними агрессию, то они явно будут пытаться надрать вам задницу за такую дерзость. Слушайте, ну он лок вот до сих пор, ну, то есть двухстволку до сих пор не выкинул. И стап у него, в принципе, неплохой. У него так 56 -й... На 4 модуля с пола, она крайне-крайне неплохая, особенно если у вас нету гана с магаза, либо с лодика, то прям пойдет. А вот второй парниша. Так, там, там был парень. Он. Да, я, я увидел там парашют, кто-то прилетел на крышу дома. По вот сразу же тиммейту дает информацию. У него есть вазнев. Вязнев. Вазнев, вазнев. Хорошо, видит парня. Кряка этого. Неплохо. Он убивает его семкой просто об стеночку. вел пала Нормально. Так, пришли в оружейную. Сейчас ее полтают. У них еще парень. Так, он разменивает тиммейта. <с> <gorilla> Нет, там без вариантов. Слышите, там просто без вариантов. Парни, которые их запушили, там прям... Просто забивают... Гвозди в крышку и гроба Ну там парень с миниганом зашел Префом <зв> <Mid -gum> <зв clause> Да это нормально <зв Síntai> <hade> ровных, <зв truth> Вот как раз парни прилетели с euh, Закрытого Закрытой цитадели Так, ну сейчас посмотрим Что будет у нас происходить в ГУЛАГе Но проблема в том, что он сейчас будет драться один. Его тиммейт уже умирал. И в ГУЛАК он с ним не попадет. Так что... Ну, я вспоминаю на самом деле еще зоны. Что и там две зоны. И они уже там... Плюс-минус тому моменту, пока он выйдет, они уже будут закрываться. То есть они будут прям далеко друг от друга. И там лутаться особо негде. Я ставлю процентов так 15-20, что они смогут бэкнуть если конечно с брейка э, не будет то крайне маленькая вероятность что они см он сможет выкупить тиммейта они еще там смогут какие-то ганы налотать ну то есть со злости стену полупашел реально помогает порой но руки потом могут можно могут быть в ужасном состоянии Парень, спокойно, ну ч ⁇ ты... Я понимаю, что всякое бывает, но, блин, ну проиграли, да, файт. Вам, в принципе, туда идти... Слушай, ну я был прав, вот сидели бы они на крыше, все было бы хорошо, Они полетели, фиг знает куда, фиг знает зачем, умерли там, им бы все равно, даже если бы они выиграли тот файт, потом бы приходилось бы возвращаться в зону, и большая вероятность того, что их бы кто-то закрывал. Тем временем на карте 32 ремейны, он летит в красную зону. Ну, гг. Не успеет вылететь не успеет неплохо в принципе я не знаю почему он а ну он увидел второй лодик там а ну лодикс мне все это гг я говорил процентов 20 на Да. там парень может быть не один а там два два слушайте так там спецназ работает там вообще без вариантов было лодик забрать они с тиммейтом друг. оп а вот это пришли вон те парни по ходу с цитадели так они они находятся в разных домах два тиммейта и да это они я слышал миниган просто покрякает своего противника и уходит сразу же в дом к тиммейту хорошо так, а тем временем... А тем временем... Они сидели, ждали, они просто... Они ловили челов, которые... Э, лодики брали, и типа убирали, убивали тех челов, которых... Э, ну, легкие фраги, так скажем, находили. Круг не убивали. Так, тем временем, его тиммейт убивает одного из противников, которого он пушит. По идее, сейчас... И он не успевает дострелять, противник убегает. То есть сейчас размена один в один. И... Они забрали тех задротов. Я в это не верю. Они забрали этих задротов. И... Есть проблема. Если бы они действовали немного... Слаженнее, так скажем. Ну, либо находились хотя бы рядом друг с другом, они бы оба выживали. Аж там парень в соло на перебежке поймал с пулемета одного и решил его добить сразу. Это... Ну, Почти правильное решение, потому что 100% у парней был у парней self-revive. У него сейчас 13 тысяч долларов, ему надо срочно бежать на магаз. У него есть МБПЛА, которого он может сейчас дать, чтобы сразу понять, есть ли в его районе еще какие-то определенные противники. Я, в принципе, угадал сам в начале зоны, где она будет заканчиваться. Опять сейчас будут писать... Все, читы на зону Там и так далее Блин, никогда не забуду это Это Рафлан эм... Ну дальше вы знаете, что На каком турнире это было, когда меня Пытались в этом винить В принципе, у него 5 киллов О -о -о -о. Ему сейчас нужно реснуть тиммейта Возможно, дать БПЛА, Которую не надо, в принципе, уже Мариновать, что большая часть игроков Скорее всего, находится в городе, но одна-две пачки Возможно, находится И в их городе так, хорошо, тиммейт прилетает, он начинает сейчас э, лутаться. В принципе, времени у них очень много. Ну, для лутинга точно много. Очень-очень-очень странная сборка Харикейна. Там, по-моему, вообще все на дистанцию. Да-да, там... Да, это Харикейн на самом деле на дистанцию. Слушайте, оп, так, что там? Он кого-то увидел. У одного 5 киллов, у другого 8 киллов. Так, хорошо, у них есть как минимум три противника. Парнишка, его тиммейт Миндоран заутался, двигается к Медзи. Медзи тем временем пропушивает э, игрока, которого он видел ранее. Скорее всего, это ну, на таком характере, и только гулажников душить. Ой, слушайте, ну блин, у него сетап снайперка. А, там двое, там еще на мосту блин тяжело заход зона будет там на мосту челы стоят а перед ним челы ну блин тяжело тяжело тяжело так его тиммейт немного отстал к сожалению а вот uh, наш медзи как раз таки правильную позицию выбирает он видел что перед ним был была двойка и скорее всего увидел блик снайпера на мосту поэтому он, он Выбрал плюс-минус неплохой вариант захода в зону, чтобы не умереть. Видеть противников, но. Блин, им бежать в зону, им прям надо бежать. И его тиммейт понимает, это скорее всего, сейчас будет. Ой, перед ним чел! О, так, там был шот со скопы. Видимо, он не попал. Есть кряк с Харикейна. Тиммейт достает мини-ган. Потому что другого гана на среднюю дистанцию, кроме снайперки, у него нету. Так, он достает рал. Не знаю, почему он не взял там какой-либо ганс с трупов предыдущих парней. Почему он, в принципе, там газдик не взял тоже? Для меня секрет, скорее всего. Я так понимаю, что он полтал только свой труп и больше ничего. Слушайте, ну им пока, в принципе, фартится с зонами. Им... У них есть хорошо. Перекидка есть self-revive это перекинул, у них есть хорошая вариация заходить в зону, но вот здесь находиться им сейчас вообще никак нельзя чувствуется, что у них есть о, небольшая сыгранность вместе, но вот в плане передвижения в зону, конечно тяжело, прям здесь могут на самом деле остановиться перед ними на камне это будет неплохой позиции но если зона уйдет в их сторону в дальнейшем просто уже играли схожую зону и вот как раз с вот этого дома все ушло вот сюда так что, в принципе, нет, если быть, два игрока прилетает на дом. Эм... Я бы не забирал крышу, я бы сидел где-то на втором этаже, скорее всего, этого дома. Поскольку соседняя ц... крыша это краски цитадель. Так, с минигана есть ног. Пушит с миниганом. Забирает одного игрока. Так, идет Хиллиса, к нему подходит тиммейт, чтобы немного прикрыть его. Это Локвуд 200 Его его крякает, он и его тиммейт с мини пропушивает и показывает, что все же дробовики в этой игре не всегда хороши. А там, там два парня были, оба были с Локвудами. Отлично, у них 15 килов на команду, это крайне неплохо. И еще 12 игроков на карте. Идет небольшой прохил, также был дан БК, они восстанавливают себе хаешки и патроны. До сих пор ужасный хрикейн, смотреть на него прям не могу. Блин. Не, надо добавлять, чтобы хотя бы тиммейтов подсвечило, хоть как-то, хоть надпись какую-то, хоть точку. Она вроде порой подсвечивается, а вроде порой вообще ни хрена светит. Вот, вот когда переключаешься, вот видно, а вот потом исчезает. Ну, блин. Угу. Селфица армора... У них на самом деле сейчас все очень-очень хорошо. Если они забрали себе этот дом, в доме реально больше никого нет. А, ну это как раз два парня были, которые прилетели к ним на крышу. Угу. У них вообще мега хорошая позиция. Они сейчас спокойно могут закрывать здесь зоны, особенно правую часть, и спокойно сидеть, кайфовать. Пытаться пострелять по тем игрокам, которые будут драться между собой. Мост выжимает, то есть высшие точки, кроме них. Не будет только на одном уровне будет находиться дома напротив них хорошо это в принципе да имеет место быть позиция хорошая левый дом выжимается выжимает ну, вообще шикарно так он видит игрока дает хит со, со скопы не попадает в хита парень запрыгивает в поезд ага. так идет зажим с пулемета парень до сих пор находится на поезде пытается его лошить да он все там же находится так на них дается что-то кластер, либо точка, точка. нет кластер куда дали но на самом деле им вообще не, ну, не стоит переживать не стоит сильно куда-то рыпаться самое главное чтобы у них сейчас в доме никого еще не было там на втором этаже где-нибудь никто-нибудь не, не сидел Потому что позиция у них максимально топовая, у них есть дом, на который они могут выйти спокойно на крышу, еще и зона уходит довольно-таки удобно, они под забором могут играть спокойно. То есть, ну, максимально все в их сторону сейчас стакается. Конечно, вот этот пулемет Рал, ну, я, я уже говорил, это можно было свапнуть на какой-нибудь другой ган, но. Так, у них слева находятся какие-то игроки в поле. Снайпер увидел это, и они начинают вдвоем тушить этого парнишу. Один на подавление работает с пулемета, на них идет сразу же точка, они уходят с крыши. Этого можно было не делать, можно было стоять на краю там же. Так, видит игрока, не попадается со скопы, парень сразу же уходит за камень. Хорошо, есть хит. Сейчас выйдет, скорее всего, его тиммейт, и... Да, уже префом смотрит его с пулеметом Ой-ой-ой, вот это, кстати, очень плохая ситуация У них подходит немного зона У них есть левый игрок, которого нужно закрывать И одновременно по ним работают справа Я не видел, к сожалению, забрали ли они левого игрока или нет Но если нет и парень находится у них под забором То могут быть проблемы, так как с правой стороны С дома могут дать кряк или еще один ног И тогда будет прям Опа, пошел миниган раскручивать Так, это тиммейт, хорошо Вопрос в том, куда уйдет зона, и зона уходит не лучшим образом для наших наблюдаемых. Тем временем, 5 игроков на карте. Тиммейта убивают в упоре. Находится противник. Успел раскрутить миниган. забирает. Конечно, это была ошибка со стороны тиммейта, но. Уже ничего не поделаешь. Тиммейта не засейвить, к сожалению. Переоценил возможности минигана. И за этого умирают в топ-3 Следующие игроки у одного это Один килл, а у другого пять И они вот, они скорее всего спокойно сидели Где-то ждали, выжидали позиции Перебирались без файтов Из дома в дом и выиграли Шестью киллами Вот, как-то так они выигрывают И играют в дуо, я надеюсь вам эта рубрика Очень сильно понравилась, вот такую кулачелку кинул Увидимся